Всем привет, друзья! С вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня я хотела бы сделать такую небольшую заметочку и рассказать вам, кто такая любовница в жизни мужчины, как она влияет на его бизнес, на его энергетику, на его деньги конкретно и чем она за это платит. Это будет достаточно короткое видео, но очень информоемкое, особенно для тех, для кого эти треугольные отношения актуальны. Итак, мужчина это эфир, женщина это земля. Все, что касается денег, материального и всего такого, это земная энергия. Но она неактивна, так скажем, без участия эфира. Если мы говорим о том, еще образнее, больше скажу. Значит, мужчина – это вилка, женщина – это розетка. Ну, вилка сама по себе понятно, что розетка сама по себе тоже ничего. И только когда они уже взаимодействуют, происходит вот это вот питание, горит лампочка, заряжается телефон и так далее. В каком случае мужчина заводит себе любовницу? Только в том случае, если его женщина, его жена не наполняет его той энергии, которая ему необходима. Ему не хватает этой энергии. То есть вот в этой вот розеточке не хватает этих вольтов там, и так далее, чтобы напитать вот эту вилочку, чтобы она сделала там определенные вещи. Так как мужчина черпает энергию из своей женщины, будучи мальчиком там, из своей матери, там, так, ну, в общем, вот эта вся история, это все понятно, поэтому вы можете много еще загуглить там, если интересно, сейчас не буду здесь распространяться. Понятно, в любом случае все вообще идет от женщины. Женщина рожает мужчину, в конце концов. Так что повернусь да, к своей вот этой мысли. Мужчина приходит, к женщине черпает вот эту энергию, дальше он эту энергию преобразует в своем бизнесе, как эфир, он как раз именно у него вот эти все идеи, как все вот это провернуть, сделать этот бизнес, но ему нужна энергия. Соответственно, он берет ее женщину, он все это делает, дальше к нему уже приходят эти все счета, эти все деньги, он обязательно должен наполнить свою женщину, которая это как земля проведет в свою, своей, через себя да, переведет в ядро земли, оттолкнется и вернет ему еще больше энергии. То есть вот почему очень важно свою женщину дарить ей шубы, дарить ей машины, бриллианты и так далее. Все материальное дарить, именно материальное. Не вот эти вот «милая, я тебе луну с неба достану» или что там, стихотворение напишу. «да засунь ты его себе в жопу». Женщина — это материя, если ты не даешь ей, если ты землю не садишь конкретное семя, не эфемерное какое-то эти стихи написал, а конкретное, то она никогда не даст плоды тебе. Понимаете? А земля, она так устроена, женщина так устроена, она впитывает, она всасывает в себя все это материальное. И чем больше вы ей это все даете, тем больше она вам отдает в ответ. Так устроена энергетика вообще взаимодействия вот этого вот мужского-женского. Конечно, есть отклонения, конечно, есть еще гейская тема, конечно, есть женщины, которые что туда не вкладывают, как в черную дуру. Но это отдельная история, это отдельная. Я сейчас говорю в основном как происходит, ну, в целом, да, большинства. Так вот, когда мужчине не хватает в его женщине вот этой энергии, он вынужден найти другую розетку, чтобы подпитываться. Он находит любовницу. Что происходит с любовницей? Точнее не с любовницей, а что происходит с мужчиной, то есть он тут подпитался, да, ему там не хватило, он пошел к любовнице там подпитался, отлично ему хватило, вот он провернул, у него попер бизнес. Очень часто именно если, например, нет коннекта с женой или как-то там все ну, не очень ладится с точки зрения именно мужского, женского, то именно любовница наполняет бизнес мужчины, а если это не одна любовница, а несколько, то соответственно, ну понимаете, да, результаты такие. И очень важно, чтобы мужчина, в этом случае любовнице своей, давал ну, конкретно прям деньги, прям платил, то есть дарил, все-все-все, чтобы она чувствовала себя очень комфортно. Если же этого не происходит то тогда ну, женщина получается как ее как обокрали. Понятно, что если там тоже свои нюансы, такие женщины иногда специально притягивают таких мужчин, чтобы отдать им, чтобы самой не реализовываться там и так далее. Да? Там мужчина, собственно, это берет, реализовывает, ей ничего не дает. Ну, в общем, сейчас мы не будем вот в эти нюансы. Сам факт. Не хватает одной розетки, пошел мужчина, нашел вторую. Не хватает двух, нашел третью. Он питается, он реализует свой бизнес. Если все это происходит на уровне а, позитивном, да, когда все довольны, то тогда все процветает, все прет, все хорошо. Если же там начинается негатив со стороны любовниц, какие-то недовольства или претензии, ах, ты не мой, ты мой, не мой. Дело в том, что если женщина, она любовница, то, а, как правило, у нее заложено на подсознании расколотые... Ну, расколотые вот эти вот понимания, что как бы это сказать, психотравмы и прочие вот эти вещи, когда она подпускает к себе к мужчину только лишь на эту роль. То есть она не готова полностью там еще что но это она все рассматривает все в деталях, у каждого свое. Сам факт, если мужчина опять же отдает всем троим, там четверым, там, двоим э, обратно, каждый по шубе, каждый по машине, там, и так далее, все довольны, все работает, система идеально. Если же, плюс еще, кстати, у любовницы она питает жену мужа, вот этого мужчины, да, то есть у нее тоже все хорошо, начинает все идти хорошо. То есть любовница – это расходный материал для семьи этого мужчины, с которым она встречается, спит конкретно, да, то есть с которым она является в любовных отношениях. Расходный материал, запомни, да, любовница – расходный материал. Мужчины, вы можете это использовать, это нормально, это в мире принято, и если женщина готова быть любовницей, вы просто ей хорошо платите, и она будет вам хорошим расходным материалом, будет хорошо вас как бы питать, да, всю вашу семью. Если же на это еще согласна жена, так это вообще прекрасно. Вот это тот самый треугольник, наверное, который является мечтой для многих. Вот, но такое бывает редко, обычно там, куда пошел, там, со ну, стороны жены, да, там вот эта вся история, ты че, не изменяешь, там, и прочее, ну, а ты чё сама ты не можешь дать своему мужу то, что ему нужно, да, и, как правило, если такой мужчина, типа, я хороший, я не буду заводить любовницу, и он остается со своей женой, которая испытывает к нему претензии, которая скромная, недовольная, не берет на себя ответственность, не идет в развитие, то у него бизнес вообще затухает. У него вообще с деньгами плохо, и все начинают болеть, и дети начинают болеть, и все начинают все, короче, все, все в жмурку, да, все туда вот уже поближе к кладбищу. Вот какая ситуация происходит. Почему очень часто там... Мужчины на работе, именно бизнесмены с секретаршами мутят свои вот эти мутки, да, вот эти вот любовные там дела. Потому что, да, это именно тот расходный материал на работе, который она ему дает, а дома ему это не дают. Плюс еще, ну, когда жена дома, она, ну, немножко другая энергетика у нее. Опять же, все это выстраивается, все зависит от жены. Если ты там в рваных тапках и халате с бегудями ходишь, ну, блин, ну, блин, я все понимаю, ну, блин, понимаешь? Что ты -то удивляешься тогда? что твой муж там <шел> нашел красивую секретаршу, например. Ему энергия нужна, не твоих рваных тапок, а энергия, сексуальная энергия, чтобы перло все, понимаешь? Так что вот, существует, конечно, и в идеале, это все очень хотят, все к этому стремятся, чтобы пара была вот, ну пара, да, моногамная, а не полигамная, чтобы не было треугольников, чтобы было вот мужчина-женщина, семья, и все было хорошо. Ну тогда вы друг другу помогаете с этим, то есть, ну, Идите друг другу навстречу. Понятно, что есть быта, которые разбиваются эти лодки, все любовные, и корабли, алые паруса и все это разбивается. Но это же все зависит от вас, как это выстроить грамотно. Ну, включите голову, включите интуицию, включите какие-то вот самое главное, что вообще между людьми, где происходят все разрывы, это потому, что люди поговорить друг с другом не могут. Ну, не могут они поговорить. Вот они носят в себе, обижаются что-то там выращивают свои какие-то обиды потом. Говорите друг с другом, общайтесь друг с другом, и все будет хорошо. Итак, значит, запомнили любовница, расходный материал, и женщины, те, которые готовы быть любовницами, согласны быть любовницами, им даже нравится, есть даже такая роль в психологии, как любовница, есть там жена, есть мать, есть там Мария духовная и так далее. Это тоже, ну как бы ваш выбор, это тоже нормально. Просто помните, что если мужчина вам ничего не дает в ответ, то вы отдаете ему свою жизнь, свою красоту, все вот это свое отдаете, всю свою ну, реализацию, всю свою женственность, сексуальность и вам не дают в ответ. Первое, причина в вас самих, что-то у вас там вы не умеете брать, либо не готовы принимать, либо отвергаете, либо еще что-то. Не надо его винить в этом, поработайте над собой. Ну, а второе, если мужчина вам дает, и вы с этим согласны, и вам так комфортно, то что? что, кто кому мешает, как говорится, да, главное, чтобы все были счастливы. Ну что, вот это я и хотела сказать, что любовница является расходным материалом, но если для любовницы ее расходы окупаются, то тогда все хорошо, если же нет, то бойтесь, мужчины, бойтесь, потому что если женщина разозлилась тем более та которая воспитала если она недовольна то эта энергия она переходит к вам в бизнес и опять же начинает все там разрушать вот почему ну, мужчины вы знаете вот почему как бы нельзя переступать через женщину нельзя их обижать понятно что сложные существа многогранные многослойные змеиные да это так но блин в них ваша сила поэтому учитесь общаться Учитесь давать, учитесь правильно брать и расходовать, и все у вас будет хорошо. Вот как-то так, ребята. Бывает и такая любовь, и бывают такие отношения. И что самое интересное, что именно такие отношения, если мы говорим про треугольные, то именно ключевым поставщиком энергии в вашем бизнесе является ваша любовница. Если мы говорим про треугольные отношения. Ну что ж, всем хорошего настроение, хороших, ясных мыслей в голове, ясного сердца, ясного ума. И с вами была Настя Ясная. До встречи в моих новых видео. Пока-пока.